Уверенный старт, Элада принимает гостей. Туристический сезон в этом году стартовал в Греции, уверенно и успешно. Элада радуется повышению спроса, и делает все возможное для его удовлетворения. Европейские аэропорты и авиакомпании, сократившие персонал в период пандемии, прикладывают максимальные усилия для соответствия ситуации с туристами. Следует честно признать, не всегда это получается, о чем свидетельствуют очереди в аэропортах задержки с проверками багажа и его получением. Греция на фоне этого хаоса выглядит достаточно привлекательно. Министр туризма Василис Кикелес говорит. Действительно, во многих аэропортах хорошо организованных европейских стран есть несколько серьезных проблем. Они сталкиваются с проблемами из-за нарушения графика, из-за нехватки персонала и длительных задержек. Я должен сказать, что до сих пор аэропорт Афин – а также все региональные греческие аэропорты, конечно, аэропорты всех островов не сталкивались с какими-либо проблемами. Ожидается, пишет Грик Репорта, что этим летом только из США прямыми рейсами в Грецию прибудет более 500 тысяч туристов. Элада, любимой путешественниками из Франции, которые занимают первое место по численности в ежемесячном отчете, публикуемом издением Элэкоу Тауристиквы на развлекательной платформе Оркестра. Зато в этом году Греция лишится российских туристов и китайцев, последние не приедут из-за ограничений новой волны COVID-19. Но в Греции, похоже, к этому готовы, Генки Килиас говорит. К сожалению, в последние годы число российских туристов в Греции и так уже было очень мало. Таким образом мы не сталкиваемся с огромной проблемой. В 2020 году у нас было 50 000 путешественников, а в 2021 году 120 000 туристов из России. А в этом году приедет едва ли 0,5% ожидаемого числа российских туристов. Министерство туризма Греции не хочет ограничить туристический сезон только летними месяцами и пытается продлить его. Осенью погода почти по всей стране стоит хорошая, так что можно принимать туристов вплоть до ноября. Глава ведомства напоминает. Что сфера туризма – ключевой источник дохода для греческой экономики, каждый четвертый евро зарабатывается именно на туризме.